Выдолбили здесь яму, нашли небольшую жилку крохотную. Ее, в принципе, даже видно. Кварчик он там. Гиб-гиб! Ура! Вот и сюда, с киркой! Гиб-гиб! Ура! Выносил здесь, да? Вот сюда, вон туда вынесено. Вон даже. Ага. Конечно, я сомневаюсь, это так просто. Помыть может. Помыть, да? На удачу быть, в горизонте. Блин, как бы не сорваться? Эту хорошую. Вот здесь я нашел. Он вот так вот лежал. Где у нас доска -то. Вот она, достаточно. Или вот здесь вот он А, вот здесь. Вот. Вот здесь вот он лежал. Вот, вот так вот. Наверху. Ага. Вот, среди этих камней прямо. Так это же тоже выносили все оттуда, геморма, мне кажется. Нет. Это Саша весной на нос. А может быть, кто-нибудь просто русло копал вот здесь вот. Смотрел. Ну, понятно. А второй ты где нашел? А второй сейчас пройдем дальше. Давай сейчас здесь посмотрим. Вываливаешь, вываливаешь. Она вся светленькая, удачная такая. Все видно. И вот эта вот головка там была. Где она? У. Нашел? Да. Вот я просто ее выкинул, смотрю, стоит. И вот оттуда, с глубины. Пар... Камни разные, ничего характерного нет. Послойно... На нос, на нос Послойно не определить, потому что тут весной несет это самое. Понятно. Вот. А головку вот эту метистовую, там он нашел поближе между тем и тем. Ну, я понял. Угу. Это может не метист, а Ну Здорово, смотри, вот характерные такие скелетровидные кристаллы. Так что вот, интересно, но здесь ничего не взять, в принципе. Понятно. Да ну что смеяться. тут сколько надо, горы горы перелопатить. Да, ну зато интересно, ты знаешь, как интересно копается. На этом поле мы когда-то долбили хрусталеносную жилу. Потом не сходим, посмотрим. Сейчас это все заросло. Раньше травы не было. Были обычные лесопосадки после корчевания. Я сейчас хочу посмотреть вот это место с кварчиком. Может быть, что-нибудь будет. Спустя час работы на новой вот. А это наше Вторая ямка, где мы брали кварц. Достаточно много хороших щеток было. Вот. В принципе, можно щетки даже посмотреть. После дождя наверняка в отвалах что-то есть. чтобы буду показать Талама, ну, к примеру, вот такого плана, плохо видно, ну, в общем, смысл такой. Сейчас я посмотрю, может там еще что-нибудь есть. Сейчас найдем что Все, он уже хрустит. На старой канавке Вон, противопожарной. И... Все так вам... Ильберилы, и топазы, и турмалины. Ну, все подряд сейчас. Не обещаю, но горный-то хрусталь. Сейчас я его достану. Смелое заявление. А что смело? а -а -а. Похрустывает кварц. Вот. Слышите, как лопата хрустит? Лопата-то слышим, как хрустит. Вот! Вот кварц. Видите? Рост уже пошла. Раз мы ее её... Достанем. Канавку. Сделаем поаккуратнее. А вот тут опята были. Нет. Вот дерево где-то валяется. Тут берёза. что тут все приятное с полезным.